Друзья, я рада снова приветствовать вас на моем канале Христифиос до Испаньоль, где мы разбираем грамматику испанского языка на примере упражнений. Наша сегодняшняя тема ⁇ притяжательные прилагательные, а по-испански ⁇ адхетивос, посасивос. Давайте сначала вспомним, какие формы этих прилагательных у нас есть. К местоимению ее... А когда мы хотим сказать «мой», мы говорим «ми» или во множественном числе «мис». К местоимению «ту», когда мы хотим сказать «твой», мы употребляем форму «ту» или множественное число «тус». Обратите внимание, в написании «ту» с ударением – это «ты», а «ту» без ударения – это «твой». Местоимением эль устет» притяжательное прилагательное будет Су su, или СУС. И переводиться будет как Его, Ее или Ваше уважительное. К местоимению Носотрос притяжательное прилагательное будет Ностро или Ностро в женском роде. Во множественном числе Нострос Нострос наш, наша или наши. К местоимению босотрус будет буэстро или буэстро. Во множественном числе буэстрос или буэстрас. И к местоимениям «эйос», ellas, ustedes будет форма су. И нам надо помнить, что в испанском языке притяжательные прилагательные согласуются с существительным породу и числу. Давайте посмотрим на примере, как это работает. У нас есть вопрос. ¿Donde viven amigos? И в скобочках у нас местоимение tu. Нам надо спросить, где живут твои друзья. И так как amigos это множественное число, мы ставим tus. ¿Donde viven tus amigos? Второе предложение. ¿Donde está auto? И в скобках у нас поставлено устед. Значит, нам надо спросить уважительно, где ваша машина. А форма для устед будет су. И так как auto это единственное число, мы ставим прилагательное су. Третье предложение. STSSQL. Es в скобках у нас местоимение на Смотрим, что у нас с существительным. Существительное «эскуэла» – это женский род единственного числа. И притяжательное прилагательное к местоимению «носотрос» в женском роде будет «нуэстро». Четвертое предложение паспорта эс асуль». В скобках у нас стоит местоимение Йо. Притяжательное прилагательное к местоимению Йо будет «ми». И так как паспорта у нас единственное число, то и прилагательное у нас будет в единственном числе. Ми паспорта с azul. Мой паспорт синий. Пятое предложение. Падре с архитекто. В скобках у нас местоимение usted. А форма для usted будет су. И притяжательное прилагательное здесь относится к существительному падре. Падра – это единственное число, поэтому будет форма СУ. Шестое предложение. Esto son ЭСФЕРОС. В скобках у нас местоимение ЭЙОС. Нам надо сказать – это их сферы. Здесь притяжательное прилагательное согласуется с существительным ЭСФЕРОС. ЭСФЕРОС – это множественное число. А если множественное число, значит, будет форма СУС. Седьмое предложение. La casa de madre es grande. В скобках у нас есть местоимение ЭЯ. Нам надо сказать, что дом ее матери большой. Притяжательное прилагательное к местоимению ЭЯ – это СУ. И так как МАДРЕ у нас в единственном числе, Значит, и прилагательное будет в единственном числе. Су мадре. La casa de su madre es grande. Восьмое предложение. País es muy hermoso. В скобках у нас есть местоимение Nosotros. Значит, нам надо сказать, что наша страна очень красива. Притяжательное прилагательное к местоимению Nosotros будет Nuestro. И так как у нас существительное в единственном числе и мужского рода, оно так и останется Nuestro. Nuestro país es muy hermoso. Девятое предложение. Esa es fábrica. В скобках у нас стоит местоимение vosotros. Значит, нам надо сказать «это ваша фабрика». И притяжательное прилагательное к местоимению vosotros будет vuestro. А так как фабрика – это женский рот, мы будем говорить быстро. Десятое предложение. Кама эста рота. Кровать сломана. В скобках у нас местоимение ту. ты. Поэтому нам надо сказать «твоя кровать сломана». Притяжательное прилагательное к местоимению ту. Тоже будет ту, только без ударения. И так как кама это единственное число, притяжательное прилагательное так и останется ту. Ту кама эста рота. Твоя кровать сломана. На этом мы закончим наше упражнение. Друзья, надеюсь, что это видео помогло вам в изучении испанского языка. Жду ваших комментариев, вопросов. Буду стараться отвечать на них. А Старлого?